Сейчас она направляется в больницу, рассказал нам редактор газеты Егор Мартинович. Чем ее ранили, непонятно. В понедельник вечером в разных частях Минска вновь проходят несанкционированные акции и задержания протестующих.